всем привет продолжаем э, играть якобы играть fallout и э, сегодня до расскажу надеюсь историю создания этой игры не думал что это затянется на так долго эта история но так получилось довольно таки э, ну не знаю можно даже сказать сложно сложновато это все делать играть пытаться и рассказывать тем более это не по памяти я под подочитываю эту историю создания игры fallout Итак, в прошлый раз в прошлый раз я закончил на тем что что наш герой, на один из создателей игры, Скотт, эм, похвалил э, третий Fallout именно за то, что можно было э, перед выходом э, во внешний мир еще походить внутри убежища, поиграть, чуть-чуть проникнуться этим и потом выйти во внешний мир и увидеть, э, как, оно, как оно вообще в этом внешнем мире. Ну где-то так. Ну, надеюсь, успею сегодня дорассказать. Итак, продолжаем историю. Как говорит Скотт, еще одну безумную идею он подсмотрел в игре Ultima 7. Все NPC жили по готовому расписанию. Кстати, это есть и здесь в Fallout'е. То есть определенные NPC, у них есть свое там расписание, и они, ух ты, плазменный пистолет нашел, и они живут по этому расписанию. То есть кто-то там с 9 утра до 6 вечера может присутствовать, больше он его может и не быть, то либо он может уже с вами не общаться в позднее время, кто-то наоборот может появляться только ночью. Не помню, какой-то квест был, то ли в первом, то ли во втором Fallout, но э, там было, короче, э, привидение, которое надо было ловить только, только ночью. Так, так вот, эту идею он подсмотрел, э, ну, к примеру, как он говорит, э, дровосек вставал в 6 утра, до 7 сидел за столом, потом работал до 5 вечера, потом оставался дома до 9 вечера и потом ложился э, спать. И это создавало убедительную видимость живого мира. Скотт не собирался, конечно же, копировать эту идею, а хотел ее расширить следующим образом. Они могли бы описать некоторые действия, которые необходимо было выполнять на той или иной работе. Так что NPC Чистящий канализацию К примеру точно знал куда идти Что делать и сколько времени это займет а, То есть если бы Игрок захотел понаблюдать за ними Он вел бы себя адекватно То есть не просто стоял бы Где-то, а что-то делал И какие-то логические Действия ну, У действий какая-то была там, Скажем так логическая завершенность Что ли также можно было менять список задач NPC. Если, к примеру, договорились с дружественным NPC о встрече у фонтана в 8 вечера, он смог бы подправить свое расписание, чтобы побыть у фонтана с 8 до 9. А если бы вы заставили его ждать, то он бы этот NPC разозлился. Оставь меня в покое. С ножиком стоит. Видели? Гуль стоит с ножиком. Так, давайте сюда зайдем. Он говорит, где-то найти какие-то части надо. Какие-то части. А, так, также при смене обстановки, к примеру, если кто-то начинает стрельбу в городе, НПС могут сменить занятия, чтобы позвать на помощь или а, на помощь спрятаться или поговорить с нарушителем. Говорить. Можно с кем угодно и на любые темы. Будет ряд прописанных личностей с переменными, переменчивыми эмоциями. И они будут помнить нашего игрока. Если вы их рассмешите или поможете в чем-то, они будут относиться к вам с уважением. Станут вашими друзьями или даже влюбятся в вас. Так, сейчас я залезу. Поскольку любой персонаж может стать вашим другом, врагом или любовником, технически можно будет взять любого из них в свою команду. Навык соблазнения должен был играть большую роль. Личность, личностные разногласия тоже имеют значение. Если ваши действия скорбят последователя, он уйдет. Однако личность со временем меняется. NPC, который постоянно недоволен вашим, к примеру, алкоголизмом, в какой-то момент может присоединиться к к вам в зависимости от силы личности также репутация тоже решает же у rpc отлично подходил для работы с репутацией так чтобы она Опа, по дробовичок дубинка возьмем Uh, так, вот эта Jiru URPC отлично подходила для работы с репутацией. Так что она играла важную роль при обращении с NPC. Так, что это такое? Настенная лампа. А тут есть где-то двери, что ли? Как мне, как мне пройти? Блин, темно, ничего не видно. попробуй ка я поспать. Я тут не могу отдыхать. Uh, Хотя лишь, как говорит э, Скотт Хотя лишь очень малая э, А, по поводу репутации По мере прохождения игры, к примеру, люди говорили бы Эй, да этот парень бил Гизма в Джанктауне И причем реакция э, могла отличаться в зависимости от, э, от личных качеств NPC И хотя только малая часть задуманного попала в игру э, Скотт был рад, что впоследствии игры задействовали, игры задействовали те же идеи когда анонсировали файбл, скот немедленно заявил Вот видите, я не сходил с ума Это можно сделать И смотрите, они делают это именно так И как оказалось Ролевые игры это сложно Так, давайте я найду выход А потом продолжим Блин, тут ничего не видно Где-то же должна быть Дверь, вот ночью ничего не видно Кто-то вроде стоит А вроде и не стоит <связь> как мне отсюда вылезти? Спать я здесь не могу Наверное надо переночевать Я сейчас бегаю к этому чуваку Переночую до утра Или сейчас схожу еще сюда Может быть тут что-то есть А, тут еще вон есть Да, в любом случае Я переночую до утра Потому что ночью ничего не видно так, где тут? И до 6 утра Итак, продолжаем С самого начала Fallout должен был стать первой ласточкой в целом цикле игр Они, Скотт с командой, хотели точно передать механику GURPC в цифровой форме Таким образом, они смогли бы использовать основной движок снова и снова для последующих игр для последующих игр. В самом начале разработки Скотт занялся дизайном основного интерфейса. Команда хорошо знала GORPC, поскольку они часто в, э, в нее играли. Э, это очень глубокая ролевая система с кучей возможностей для э, сражений и применения навыков. Их там просто несчетное не количество. В то время, как говорит Скотт, он был влюблен... Так, что-то оно... Ладно, я понял. Там, наверное, выхода нет. Бегу сюда. Что-то оно не совсем э, посветлело. Так, тут я ж всех убил. Я понял. Не, сюда надо бежать. А, в то время, как говорил Скотт, он был влюблен в игру XCOM UFO Defense. Кстати, очень крутая игрушка. Советую. А, Вообще-то, многие визуальные черты Fallout'а основывались на перспективе 3 дроп 4 из этой игры что -то я не понял, но это касалось интерфейса Скотту хотелось повторить неподвижное горизонтальное боевое меню, состоящее из иконок и он сохранил большие кнопочки демонстрирующие находящиеся в руках оружие выглядело очень симпатично ну вот в данном случае, да большая кнопочка, где показано оружие но список оказался столь велик что надо было искать другой способ различать их между собой так, ничего нету я поспал до 6 утра но о ремонтный набор, я думаю он пригодится как раз при ремонте этого Чипа. Так, ну вот двери я увидел. Вроде бы двери, но а тут просто проход. Так, это здание, извини, это здание я хочу при, не, извини, я просто гулял. Держись подальше. Блин, а зайти сюда можно? А, ничего себе гуль бандит даже есть. Хорошо, хорошо, так, так, так. Мне ж надо все-таки найти, починить этот чип. Это чип. А нет, тут выхода нету. Тут наверно двери. Но блин, ну почему еще так темно? Елки-палки. Фу, походу опять надо поспать хотя бы до 9 утра в 6 утра ж уже должно быть светло хотя кто их знает в ихнем постапокалипсисе может быть так, сейчас сколько? 6.03 еще 2 часа поспать вот так блин, мне бы еще кого-то поубивать чтобы опыта получить опыта Ладно, ладно, продолжим. В конечном итоге с, код получил э, интерфейс, который, честно, давал доступ ко всем э, действиям, которые доступны в GURPC. <кười> <кười> так, это совсем другое дело. Э -э и э, по мере разработки стало ясно, что полное внедрение GURPC rpc сделает игру э, очень сложной. Э, чем, э, и чем по-настоящему следовало бы заняться, так это облегченная версия этой, этого GURPC, rpc подходящая для э, их игры. Так, а я тут был или нет? Блин, где тут окошечко... Ага, вот Кто-то в тюрьме у них тут Блин, а мне надо Отремонтировать Мне надо найти какие-то части Которые попросил найти этот Гуль, лидер гулей. Кто это такие, я скажу позже После того, как закончу Короче, эту, эту историю, которая Уже длится долго Уже аж поднадоело и в результате разработки gRPC уже начал приносить проблемы из-за своей сложности. Ой, ой, ой, ой. JORPC начал приносить проблемы. К тому времени <coughs> два человека из команды только что закончили вступительный ролик. И в это, этот ролик состоял из документальной нарезки в стиле черно-белого телевидения 50-х годов. Вкратце рассказывающая о событиях э, страшного будущего. Вот этого я не ожидал. Тогда я сохранюсь. Потому что неожиданно на меня напали какие-то мудаки. И получается, сейчас они меня... О! А здесь совсем другая система. Да? Давайте ударим в торс. На тебе. Ну, это как бы... Как бы... Не очень хорошо, что он вернулся. Надо сваливать. Блин, они медленно ходят. Они ходят медленно. Надо, короче, этих дальних... Надо, надо, надо как-то, как-то в поторсы ему долбануть, да? На тебя, падла. Выжил. Давай, давай, подходи. И в следующий сейчас получу уровень. И надо прокачать еще. Блин. А он-то... Смотрите, какой. Крепенький. Два удара молотом. На тебе. Да что... Шт... Ого, ого. <клёх> Это в мои планы не уходило. Давайте попробую последний раз ударить, хоть одного завалить. <клёх> И надо сваливать? Да, таких бить долго придется. Блин, а я, получается, наверное, убежать уже не успею. <coughs> вот он увернулся. Ну да, ходят они действительно медленно, но дело в том, что... А сколько он уже ударов пропустил, и он все равно падла встает. Все равно встает, хотя я их не трогал. Может быть они заметили, что я не с этого района? Типа, слышь ты, с какого района? Закурить-ка А я такой, да ну я тут проходил. Я тут так, ребята, не трогайте меня. Ну, говорить походу с ними бесполезно. Я так вижу, это настоящие беспредельщики без всяких разговоров тупо напал еще и уворачивается да хорошо что очень мало ходят мало очков у них действий поэтому можно вот так вот по чуть-чуть их выманивать и бить и бить по торсу есть здорово завалил так, ладно. Короче, это был ролик, который они выпустили. Нарезка в стиле черно-белого телевидения 50-х годов. 50-х годов, которая вкратце рассказывает о событиях страшного будущего. Событиях страшного будущего. Походу, я сделал ошибку. На тебе, на тебе, два раза ударил, падла. Блин, ладно. Ладно, надо валить сюда. Потом вот сюда. Это была короткая сценка, но она четко давала понять, что... То, что перед вами жестокая игра. Всем понравился ролик и чтобы держать там главного в курсе событий, они отправили этот ролик ну, как бы ему. Вот. И случилось худшее, как говорит Скотт, ролик не одобрили. Они сказали, что ролик слишком жестокий. Команда Стива очень удивилась а, Типа они вообще видели Игру над которой Собственно говоря они работали а, Там а, Как говорит Скотт Кровь и насилие повсюду И говорит Скотт, мы же на технологическом пике э, жестокости В нашей игре можно бензопилой распиливать э, людей надвое там Типа убивать детей э, и все такое Ну, понятное дело, что они не совсем следили за разработкой И слова этого главного э, Джексона о большом количестве насилия канули в лету. После отказа стало ясно, что игру потребуется серьезно изменить, чтобы получить одобрение от владельцев прав у RPC. И надо было решать сохранить JU RPC ограничив творческую свободу и пойдя на свободу у каприза владельца системы или избавиться от игровой механики и интерфейса, который уже работал в игре, и начать заново. Так, сейчас этих вот так и родилась система Special. Система Special это вот, я уже говорил, вот у нас Special, то есть по первым буквам вот этих характеристик основных. Ну а дальше это не просто, как бы эта система, ну, аббревиатура или как ее назвать, то есть там довольно-таки сложная штука. Вот. И вот родилась эта система Special, которая практически повторяла облегченную версию GURPC которой они пользовалась, и в конечном счете все обернулось добром. И как говорит Скотт, запомните всегда заканчивайте то, что начали. Так, сейчас этого еще забьем. Одним... Так, что там дальше? Скотт говорит, что одним из сложнейших в его жизни решений был уход из Интерплей во время разработки Fallout. Его старый друг Бургербил основал новую компанию и пригласил его на роль креативного директора. Сюжет Fallout был дописан, места и персонажи и миссии были определены. И чувствуя дискомфорт из-за любви к интерплей, к фильмам и вспоминая закрытые игры, Скотт все-таки согласился на предложение <coughs> Билла. И в те годы он жалел, что не довел Fallout до конца. Хотя он многому научился в новой студии вот и он как бы описывает что как бы как бы как бы в душе была пустота ну можно понять в принципе столько времени играл точнее провел за разработкой игр разрабатывал игру своей ну не мечты ну что то такое короче Короче, короче, он как бы не довел до конца, но все-таки Fallout вышел, вышел и его прод... появился в продаже, и, и, и Скотту на тот момент стукнуло как раз 25 лет, как он пишет. И он оседлал свой верный велосипед, двинул в торговый центр с горсткой э, подаренных на день рождения денег. Но это он так шутит. На самом деле, э, к тому времени уже у него был автомобиль, и он поехал э, туда на автомобиле, но суть не в этом. Как он говорит, он пошел в отдел, обогнул э, стойки с играми PlayStation, Nintendo и направился в самую дальнюю часть, где находились игры для PC, то есть для персональных компьютеров. Да, елки палки Когда же вы сдохнете? На тебе. Есть. Э -э -э и он зацепился взглядом за коробку со стилизированной ржавчиной. То есть это, я так понимаю, был... Васселанд или Fallout, или Fallout. Да, это был Fallout. Это э, на него нахлынула ностальгия по Васэланд, но э, он купил уже только э, вышедшую игру Fallout. И, как говорит скотт он был полностью доволен сюжетом, персонажами, э, окружающим миром. Uh, и как бы, как вы уже поняли Скотт был не до конца uh, На разработке этой игры uh, Но uh, Много чего привнес В uh, ну, Fallout Много чего появилось благодаря uh, В основном ему И еще там парочке uh, товарищей И вот на данный момент Он как из uh, Прародителей И uh, он хвалит игру и даже там и третий fallout и третий, третий fallout как бы и в целом ему все нравится тот мир который был создан и как оно постепенно идет дальше. Ну, в целом, вот вот где-то вот такая вот история. Надеюсь, это было не сильно нудно, потому что на самом деле не думал, что вот так вот все выйдет. Думал это как-то простенько за одну серию там <coughs> расскажу эту историю, ну, подчитывая, понятное дело. Но, как оказалось, это растянулось э, на три. Так, пора, время. Э, думаю, может быть, уже чуть-чуть поиграть. Поиграть. Итак, Гули Кто такие гули Ну есть гули разные Есть гули, мы их видим в принципе каждый день В основном это дети Так говорят, гули-гули Это маленькие голуби Бывают и большие голуби, жирные такие Которые ходят вокруг С таким видом, как будто бы они что-то замышляют Нездорово. Так вот, вот есть такие гули, которые, которых мы видим часто в своей жизни. Вот. А есть вот такие гули. Что, кто это такие? Гули были когда-то людьми, которые не успели попасть в защитное убежище во время бомбардировки. Так, сейчас. О, нормалек. Не успели попасть в защитное убежище во время бомбардировки, и облучение придало им повышенную сопротивляемость радиации. То есть они также, гули, получают бонус к сопротивлению к ядам. Ну то есть это вот такие, типа как бы и люди вроде, но с особыми способностями. Но физически они слабы. Физически они слабы. И использовать тяжелое оружие они не могут. Так, давайте-ка я сохранюсь. Сохраниться. И новый уровень. И что у нас на новом уровне? На новом уровне мне надо бою кувалды вот это прокачать. Докачать надо, чтобы... 101% пусть будет <клышлен> Так, это у меня ножи, кувалды, копья, дубинки И так далее Так, а это кто? Сколько у нас там до нового уровня, кстати? Кстати, 6, 4 3, 800 до нового уровня Ну, нормально Нормально, так Мне же тут надо найти Мне надо что-то починить Мне надо починить Этот гуль попросил меня починить а где, а где это все чинить? А, он попросил найти какие-то запчасти. Вот. Вот, это кто такие гули, я сказал, да? То есть они еще могут встречаться там под разными названиями. Упырь, мертвяк, ну, можем, может, кто-то называть зомби. То есть гули это жертвы Великой войны. И из-за некроза тканей они потеряли привычный человеческий облик. Так, наверное, мне все-таки надо вот сюда будет заходить, в эту хатку. И сюда надо, скорее всего, попасть. Попасть, попасть. А двери тут где-то, по идее, есть. Или через канализацию. Вот это что у нас? Это стена. Так, вот эта гулификация еще называют, ну, превращение, да, людей, сделала гули почти невосприимчивых к радиации и старению. И гули живут очень долго Уходи, мне нужно Опусти меня, пожалуйста Я же сказал, ах ты Мудень, ладно Пока Воевать с ними не будем <coughs> Хотя можно было бы попробовать Но Наверное я сейчас А я сейчас с этим разберусь Торс О, уже 95 На тебе Пули живут очень долго сто и больше лет Казалось бы Я прокачался Но надо бы убивать уже На тебе Он тяжело ранен Но продолжает идти На тебе но это гули, я так понял, не связаны с теми, что вот только что у двери стоял, потому что он бы сказал, мол, бы, слышишь, ты, а ты там моих товарищей только что там убил. Видимо, у них тоже есть, типа, совсем уже огулевшие, которые там, как зомби, да, ведут себя. Ну, типа, ничего не соображают, там. И типа еще разумные, которые, которые, наверное, меньше получили радиации. В ранних версиях концепт арта Fallout гули описывали, как... Ä, ä, ну, давали им название кровавых людей. То есть в мире Fallout гули встречаются повсеместно. Практически везде их можно встретить. Давай, давай, добивайся. На тебе. Да помришь ты, елки-палки. Может, хоть сейчас помрет. 126 очков опыта. А сколько... А, тут еще батарейки. Сколько же урон? 1535. Офигеть, но ну у меня просто не прокачано это. Опачки. А у меня нет. Нет стимуляторов. Печально. Так, ладно, полезу-ка я в канализацию. Может быть. А, это тоже не особо. Это гуль бандит. Нам тоже не особо приветливый надо слазить в канализацию гулификация как я говорила под гулификацией подразумевается что ну, это превращение обычного человека в детали для насоса так еще раз где мне их искать как я уже говорил, где-то они в канализации под водоразделом. Иди на восток отсюда, затем поверни на север в том направлении и будет водораздел. Угу. Мне надо на восток идти и потом на север. Карта. Восток, север. Ага. Вот, вот сюда надо идти и где-то в канализации, где-то под водоразделом там ладно хорошо пошли только у меня мало жизни дружище может быть я подремаю блин, 111 дней осталось я ребятки я даже не знаю э -э этими роскознями о истории о истории на пропускал тут вот сейчас грубо говоря профукал уже три дня давайте до утра еще и еще два часа вот 106 дней осталось блин ладно пональку. Среди разработчиков первых частей фаллота нет определенного мнения происхождения гулей. Так, так, так, нет. Он говорит идти дальше на север, под водоразделом. Наверное, имеется в виду вот сюда. Ну вот я сюда. Так я тут был. А, вон еще, смотрите. Я понял, мне надо карта. Мне надо как-то туда добраться. Я сейчас вылезу сюда. Потом, я так понимаю, надо найти а, спуск. Спуск. Где-то долж должен быть спуск. Так. Ну... Но... <клёх> по идее да только где надо здесь основательно полазить опачки нарвался так вот есть желтая а есть красная надеюсь на меня не все сагрятся потому что это будет печально. Нет, на меня согрелись все. И это... Ничего хорошего. Я здесь... А я, а я не сохранился. И это серьезные гули. Смотрите, у них очень много очков. И походу они мне сейчас убьют. А где я последний раз сохранялся, я и не помню. Вот так вот, как вы видите, случайно тронул, блин, ящичек зацепил плечом. Э, давайте я тут и загружу, ну его нафиг, потому что это сейчас я добью. Вот, и надо нам пойти, найти, получается, этот водораздел. Надо его найти. И найти там эти части. По идее, после того, как я починю этот, этот, я, по идее, то ли чип могу получить. То ли... но ну в любом случае, или он мне подскажет, да, где этот чип. То есть, в любом случае, надо выполнить эту миссию. Соответственно, я сейчас сразу туда пойду, там, подремаю до выздоровления, а потом... Так, раз, два, достанет он... О, достает. Так, а что это я переключил? А, режим, да, тут разные режимы есть Вот Первый режим это прицеливание Я указываю куда бить А второй режим Вот я сейчас правой кнопкой на оружие кладу Но это просто он сам решает куда бить Так так, сейчас я увеличу холодное оружие. Энергоруже 18. Ну да, так что мне тут плазменный пистолет до одного места. Если, конечно, прокачать, то там он. Ну там надо, по-моему, что еще? Батарейки ядерные, заряды. Так, и что там по поводу гулей я что-то говорил, да? Что среди разработчиков единого мнения нет по происхождению этих, собственно говоря, гулей. Один из разработчиков считает, что, что естественная причина гулификации людей это радиационное облучение. Но другой... Считает, что это совместное воздействие и радиации, и вот этого вируса, о котором я говорил, который превращает, не понял, до 6 утра, еще 2 часа. Вот этот вирус, который превращает людей в супермутантов. Так, да, сохранить, сохранить. И в самой Библии там тоже на самом деле особо нет тоже единого мнения. В Библии там номер 0 версия, что это радиация и вот этот вирус. А в Библии номер 9 блин чё ты не можешь залезть блин да тут пока попадешь вот а в библии номер девять считается опять что только радиация естественная причина так вот отсюда я вы выйти вообще я так понимаю не могу да поэтому мне сюда бесполезно а я здесь по моему только нашел вот этот пистолет значит мне надо идти вверх. вверх никакие вещи не трогать Найти э, спуск в то подземелье, потому что оно э, здесь есть. Вот. Вот это подземелье. Давайте я открою карту. И вот здесь спусков не вижу. Я сейчас вылезу вот здесь. Значит мне надо бежать наверху. Вот сюда куда-то или сюда. Да, ладно. Ну, в целом, какая разница, точная причина гулификации. Самое главное, что э, в целом там это те люди, которые попали под воздействие радиации. Да залазь ты. Ты чё прикалываешься? Так, мне надо выйти, надо найти спуск. Карта. Карту низ. Что-то не особо. Попробуем посмотреть тут. И тут что-то нет Подождите, вот это что у нас? Канализационный люк. Не, он никак не подсвечивается. Тут вроде ничего нету. Надо найти спуск. Надо еще найти люк. Опача! Вон супермутант. Ларри. Походу Ларри, значит с ним можно поговорить. Но я сохранюсь. Вот этот супермутант, мутант, который... в которых превращаются люди вследствие воздействия этого вируса. Если ты побеспокоишь босса, тебе достанется. Ага, вот канализация. Залезем-ка сюда. И походу вот оно, это место. Да. И вон там мы видим. И походу здесь нам надо найти эти части. Так, тут крысы. Сейчас крыс надо завалить. Натя, ну крысы уже с одного удара валятся. Это уже хорошо. Если бы еще вот эти всякие крото-крысы убивались с одного удара. Хотя вот с одного удара не убилась колоть свинг что за свинг бамс какой-то фиговый свинг а что еще есть колоть ну как это колоть хотя тоже пойдет Итак, масса взрослого гуля составляет всего 37-73 килограмма. Долговечность... Долгая жизнь гулей объясняется тем, что под действием радиации или этого вируса в, РЛ в их организме произошли изменения. На клеточном уровне и типа возможно был угнетен э, ген старости еще одна из версий что э, скорость и уровень воспроизводимости днк был увеличен так выход наверх но нам наверх не надо нам э, этот э, э, как его сет или как его звали не не сет, лидер Гули, короче сказал что это в канализации значит нам надо здесь полазить и поискать эти запчасти ну я что то вспоминаю где то были какие то запчасти так ладно идем что у нас тут карта все верно там там мы были значит один так, Некрополь, Некрополь в переводе с греческого вроде бы это у нас город мертвых даешь елки-палки, тяжело ранены. я тоже сейчас буду тяжело раненым этого убили блин, промахнулся а эти нормально бьют Йо-йо-йо-йо, у меня 13 жизней. Попробуем долбануть в гу. Блин, в голову 60. А если в правую ногу.. Давайте-ка я попробую сохраниться. Сохранюсь вот здесь. Потому что. Потому что. Попробую в голову. Промазал. Ну ничего Ничего страшного. У меня есть. Сохранялка. И сейчас еще раз в голову. На тебе. Во, в голову попал и, и убил. Череп грызуна издает несколько неестественных звуков. Ну да. Получаю 252 опыта. Это хорошо. Сколько нам до следующего уровня? Еще 3200 Так, крыса Ну, крыса то такое Так, надо отключить этот режим Вот падла Надо как-то полечиться Размножение. Как же размножаются? То есть там какой-то... Этот утверждает, что гули стерильны. Судя по всему, женщины бесплодны. Но гули мужчины... Сохранили некоторую потенцию. И... И, и и возможно. Но пока, ну, по крайней мере, я не видел гулей детей. Возможно, какие-то э, какие-то серии Fallout а, что-то там добавят. Возможно. Аптечка первой помощи. Потому что э, здесь покрыта же очень малая часть Соединенных Штатов. Ну, если брать по территориям. И соответственно если идти дальше, то можно развиваться, если кто-то а, сделает такой огромный мир, еще и онлайн, а, в котором будут разные страны, и, и, и, и ну, проект довольно-таки, конечно же, сложный. М -м плюс очень много идей, э можно сказать, так гасятся на этапе создания. Потому что Часто бывает так, что все упирается В коммерциализацию Типа надо, надо Побольше срубить бабла То есть нормальное желание Когда Хочется заработать да, Это, это самое бабло Ну как бы уже не бабло, а деньги Но когда срубить побольше И побыстрее Это, это я вам скажу уже чуть-чуть не то На мой взгляд Поэтому иногда вот это вот желание срубить бабулесов, как еще говорят, может негативно сказаться на проекте в целом. Соответственно, что соответственно? Третий Fallout я играл. Четвертый, четвертый, ну там уже были такие немалые требования, но я, в принципе, его запустил на минимальных, он там что-то тормозил, и в той самой первой версии. И, и, и, и. Даже не знаю. Движок остался тот же старый. Ну что и в третьем. Движок остался, что и в третьем Что-то новое, ну да, там добавили э -э -э, Какие-то ролики Там Добавили возможность вроде бы с э -э Строительства Но такое Не знаю Хотя возможно Следовало бы Поиграть подольше И Я похоже Скоро сдохну возможно следовало бы поиграть подольше и игра бы что называется зашла но но не знаю так как игрок э, так как движок остался старым то что то что-то у меня такое двоякие чувства э, вот по поводу gta gta да он, он, он развивается там от выхода к выходу э, переделывается ну может быть не весь движок но но э, немало переделок не трогай. да не хочу эти трогать я хочу сейчас блин у меня мало жизни как их можно кроме как поспать по моему никак ладно рискну я еще раз поспать потому что м, жизни всего лишь 5 и было бы отравление, я бы уже помер сейчас избегаю сбегу опять и этот э -э, лидер гулей особо торговать-то что-то и не хочет м -м, так, так, так давайте-ка я тут вздремну Блин, а дней все меньше и меньше остается на выполнение этого квеста. Так, так, так. Надо подумать, где бы, где бы. Это мне водяной чип надо. Это говорит, найди детали. Почини водяной на. А, найди детали, а потом. Потом, потом надо починить Какой-то там метод. Так, 101 день Остался Ну, давайте я сохраню В принципе, еще Я думаю, за 101 день Это тут, в принципе-то Если знать, куда идти Она очень быстро проходит Проходится так вот, игра, игра, да, там это Fallout. Вот четвертый Fallout, что-то там уже такое. Но я, правда, очень чуть-чуть играл, так, запустил, попробовал, что-то там построил, ну и все. Может быть, там дальше она развивалась, но надо смотреть, посмотреть, что будет дальше. Будут ли новые версии. Потому что, к примеру, Диабло возьмем Крутая Ну это как бы классика Какие игры вот Фоллаут, там герои, меча и магии а, Классика почему Потому что На тот момент когда они выходили подобного рода Игры ну можно сказать Ну как они были но, но Что то не то Что то не то что то было недоработано, недоделано. Вот, вот, вот, вот И вот Дьявол, если взять Вторая, ну классная штука, конечно же Разговоров нет Потом вышла третья Здоровенный был, конечно, ажиотаж Там, все такое Сколько людей купила, Там, проходили ночами Там, на работу не ходили Хотя ее проходить там Двое или трое, три дня надо было а может и быстрее Ну короче э -э О, вот они, мусор Походу вот это и есть э Детали, да Походу это Скорее всего сейчас надо этому отнести И он мне за это что-нибудь даст Так, тут вроде больше ничего нету Подождите-ка Здесь есть еще второй спуск. Наверное, надо как-то в него попасть. А где я это? Сейчас я гляну. Короче, это где-то еще... Вот, и вышло третий, третий. Третий Диабло. Это просто там все ждали, потом все купили, особенно там старые фанаты. И на самом деле, да, особо требований у игры, ну, не было, чтобы там был какой-то суперкомпьютер. В принципе, довольно средненький, в принципе, компьютер надо был сделано качественно, вопросов нету. И по производительности, и по всему очень неплохо. Терри, так, сейчас-ка я сохранюсь, бы мало ли, чего у этого отморозка... На уме Он же, знаете, там закидался этого, э, Этим, как их э, Ну, в спортзалах Вот эту херню жрут Как я называют, блин Ну, короче, нажрался, знаете мало ли чем сейчас в голову стукнет Так, походу Где-то вот этот э, спуск вот здесь Только как сюда попасть Ладно, пойду я Этому отнесу этот мусор Походу, это и есть эти детали так, так вот, вот этот третий Диабло, все круто, но она проходилась и дальше и дальше все, никакого интереса Во второй Диабло там были доработанные версии, там э, то ли аматорами, то ли нет Но там можно было проходить, там в определенных локациях выпадали определенные, только в определенных локациях определенные вещи Это из них собирались сеты ну, наборы брони то есть это диабло можно было проходить заново и заново а вот в третьей как-то уже не знаю ну чуть чуть не то а, упор на деньги ну и вот эти извечное знаете там что называется нерфы сначала один тип крутой всех бьет да вот они так ну похоже тебе будет некоторых детально вот тут несколько книг Пожалуйста, почини наш насос. Книжки. Дело в том, что я уже собрал раньше. Может быть, тут еще какие-то книжки валяются. И это дьявола, то есть она проходилась, а дальше тупо там ты проходишь. Ну, по нарастающей. Какие-то там. Подземелья, ты их проходишь. А, вот. Электроника. Надо прочитать. Так вот. Нет, вот так вот. Я забыл, как их читать. Использовать раз. Использовать два. Дальше, дальше. Я еще вот эту книжку прочитаю. Навыки. Ремонт. Ремонт у меня 38. Давайте посмотрим, насколько увеличится. Так, да как заканчивается? Ну, быть такого не может. 38. Ремонт... О, 44. Так, что мне теперь надо сделать? Мне надо теперь починить подчинить. Да, этот чип. Ой, насос этот. У -у, а где он? Я его вроде видел. Только как туда добраться? Только как туда добраться? И это Диабло Попсела. То есть, одно все и то же. Сильнее монстры. Это... Короче, все как-то по кругу. Не знаю. Может, конечно, особые задроты играют в нее. Но... А фишка в том, что она быстро проходилась, эта игра. Да, можно было играть совместно с товарищами, но она быстро проходила с полностью. И все, и дальше никакого продолжения. Дальше добавлялись какие-то персонажи, ну, новые умения. А потом один резался. Знаете, это мое, мы, мои мысли, когда где-то что-то режут по характеристикам, потому что это, мол, там супер, короче, крутой персонаж или навыки. Так вот, когда что-то режется значит, э, ну это мое мнение, это один из способов заставить игроков качать другие вещи, ну дру, других персонажей. То есть получается, человек постоянно втянут в эту игру и играет, играет, играет. Вот потом порезали, якобы это был очень крутой там, персонаж. И давайте ка... М -м -м, порежем и другому что-то добавим. И все переключаются, начинают качать другого. И получается, люди играют, играют безвылазно, ну такое мое мнение. Так, ты не выглядишь как гуль. О -о, о, о, о, о, что ему сказать? Просто я сегодня при параде, как видишь. Я не знаю, поверил он? Ладно, это шутка. Так, это их не босс Что тебе от меня надо? Дождемся, как только ты станешь одним из нас Не могу же я иметь лично изначально чистого человека Упустить возможность сделать из него одного из избранных С одним условием ну давай поразить Так, я хочу мешок себе. Я хочу прежде... Чем вы занимаетесь? Что вам от меня надо? С одним условием я хочу спокойно уйти. Ага, он хочет местоположение. Я не скажу, и вы меня не возьмете. Нет, это сейчас сразу Боня начнется. Это, это. Эй, эй, друг. Я понял, он сейчас за мной будет ходить, чтобы... Так двадцать 08 А чё я Ч я я уже нашел это все я сохранил вроде да так давайте я бой. Некрополь починить починить да починить. А как я его починю, если там этот беспредельщик... Блин, а где он? А, тут. А. Что делать? Че делать? Брррр. Попробовать еще раз. Так, я сейчас выбрал просто другой вариант диалога. Сказал, что я гуль. Особенно нормалов. Нормалов ввести клуб но я не нормал ты не гуль ты не кто же ты я из новой расы супер мутантов ааа нет не то неправильный ответ а может с этим поговорить что то он скажет мне не он нифига не говорит а сюда залезть я больше вроде никак не могу. Никак. Блин, а время-то идет. Так, опять я при параде. Что ты тут делаешь? Я робот последнего поколения. Блин, на работу последнем поколении тоже никак. Так, ладно, давайте тогда, наверное, на сегодня все. На сегодня все. В следующем видео уже можно будет поговорить, не знаю о чем, но о чем-то можно будет поговорить. Историю Fallout а я рассказал. Ну, а дальше о чем-нибудь порассуждаю. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки. Ну и все такое. Всем пока.